Сайт на самом деле дает выводить деньги Как видим я сделал пару ставок Выиграл их Ну как по бы активно все особо и нету Не знаю может просто что я поздно зашел Сайт схож по своей тематике как сайтом Fast FastWin Либо BamLoto или BoomLoto Ну если мое чисто мнение то FastWin самый оптимальный вариант Там проще и народу там больше сидит Ну наверное просто эти два сайта, которые я уже сказал, мало малоразвиты, видимо, еще про них мало кто знает. Ссылочки на них, кстати, будут в описании под видео. Кому понравилось видео, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Также будут на канале рассматриваться как лохотроны, то есть кидаловые сайты на деньги, либо сайты, которые приносят денежку, бюджет. Всем больших заработков!